Всем здорово! С вами Гидро 94. Сегодня у нас опять реакция на 55 х 55 На этот раз фитмит Мид пуля какая-то. пуля! О, пуля, пуля! пуля! Суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, суперкрасно, ходила во-первых во-вторых занимайтесь спортом не надо там по углам курить шабить драчи весь мир будет против меня я прав я вдохновляться этим челюсть он не спадает будет дерзким и же дерзким и же все давай убирайся нахуй все все давай убирайся нахуй все все давай убирайся нахуй все давай убирайся нахуй все давай убирайся нахуй все давай убирайся все давай убирайся все давай убирайся все давай убирайся все давай убирайся все все все все все все все давай все давай все все давай кизду ясу Ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula. Величайшее, на что способно человечество, глупость, действия вопреки здравому смыслу. Кому мы эту рекламу? Мы приглашаем вас на парад. Ну точно. Слушай, ну я не знаю, как это оценивать вообще. я, я даже не знаю, кто это такой. Давайте до следующего видео.